Любовь товарища Ким Чен Ына к детям – яркое выражение присущего ему взгляда на подрастающее поколение. Всю свою жизнь революционера он посвящает на благо грядущих поколений. Надо, чтобы дети всегда пребывали в светлой улыбке. Таков идеал Ким Чен Ына, считающего детей королями страны и окружающего их величайшей любовью. Чтобы осиротевшие дети смогли расти счастливо, Химченын предложил создать им новый дом, прекрасный как дворец. Он руководил всеми делами, связанными с проектированием и строительством. Вскоре по всей стране, как грибы после дождя, выросли новые дома ребенка и детдома сады. Его забота ощущается во всех школах, домах ребенка и детских садах, многие из которых он неоднократно посещал. При посещении пхеньянской начальной школы-интерната для сирот, Ким Чинин обратил внимание, что между ящиком парты и сиденьем стула мало места, поэтому толстому ребенку трудно будет протянуть ноги под парту. Взор всех работников устремился туда. Предложив одному из них сесть на стул, высший руководитель спросил его, как тот себя чувствует. «Неудобно», — ответил работник. Тогда Ким Ын порекомендовал улучшить проектирование мебели и решить данную проблему. 20 апреля 2014 года маршал побывал в Сандавонском международном детсоюзовском лагере, находившемся на завершающем этапе реконструкции. Для ее осуществления Ким Чунын направил мощные строительные подразделения народной армии, активно интересовался проектированием объекта и оказывал содействие в ходе строительства. Осматривая все места в лагере, он дал дельные советы, чтобы в нем не было никаких недостатков. Ким Чен Ын являлся инициатором строительства детской больницы Акрю в Пхеньяне. Замыслом о построении современных больниц, служащих делу укрепления здоровья населения, он два раза посещал стройку. Во время одного из таких визитов он обратился к одному из работников с вопросом «Имеется ли оборудование КТ и МРТ?», на что получил ответ, что сейчас его нет, так как оно слишком дорого стоит и его импорт не предусмотрен. Лидер КНДР сразу предлагает установить в больнице это оборудование, несмотря на его цену. После минутной паузы он говорит. «Детская больница – это лечебный комплекс для наших детей, который я твердо решил построить. Даже если на это уйдет много денежных средств, надо безусловно установить это оборудование. Для детей ничего не надо жалеть». 30 ноября 2015 года, во время осмотра бассейна в реконструированном Мангенденском дворце школьников, высший руководитель вдруг спросил, где находится пункт скорой помощи. Узнав по наступившему молчанию о его отсутствии, он отметил, что в плавательном бассейне должен быть пункт скорой помощи, чтобы при ЧП оказать помощь в нем, а не вести пострадавшего на руках в поликлинику. Последовали конкретные указания по исправлению недостатков. Построить пункт скорой помощи с перекрытием и стеклянными боковыми стенами. Оснастить его койкой, аптекой, дефибриллятором, аппаратами и медикаментами. Также в связи с реконструкцией этого дворца Ким Чен Ын дал ценные указания более 180 раз и проверил 250 схем, заботясь о том, чтобы реконструкция проводилась на самом высшем уровне. В апреле 2016 года высший руководитель посетил новопостроенную тетрадную фабрику «Одуванчик». Он сказал, что важно дать детям и школьникам наши хорошие школьные принадлежности, чтобы воспитать у них дух бережного отношения и любви к своему. Лидер КНДР также отметил, что название фабрики отсылает к песне «Голубое небо моей страны». Он призвал коллектив предприятия производить больше тетрадей хорошего качества, чтобы любовь партии к подрастающим поколениям согревала их сердца. Все это лишь малая часть фактических материалов, рассказывающих о деятельности высшего руководителя Кореи, посвященной грядущим поколениям.